словно оши и дела. Сказки вроде бы все просто, только я вот не поняла. Ну где ты потерял? Классная песня, блин, она такая забавная. А напишите, пожалуйста, кто-нибудь ее... Дараманович, э, привет! А напишите, пожалуйста, кто-нибудь ее знал?